Всем здорова, народ, с вами Уршхан. Мы сегодня фрекс, мы сегодня играем на карте хоррора типа этого, ну короче, поймете потом. Давай, читай. А чё я? Сам, сам захотел, читай, давай. Босс поручил мне делать, забрать из заброшенного здания. Он сказал, чтобы... Забрал его сам, да он, он однако, что-то увидел в темноте, его это напугало, и он уехал. Мне, не... Мне необходимо просто забрать сейф и уехать, больше ничего. Понял? Эм. Ты <существует> Расскажи, как ты в этой карты испугался. Короче, э -э до того, как мы, <существует> мы начали запись, <существует> я вхожу в комнату, там стоят две стойки, в, бро в, брон в броньках Открываю дверь, захожу туда, а там просто... Э -э ужас какой-то! О, у меня а есть... Махач. О, у меня махач, есть... У меня У меня тоже, как детально проработано <свят> А мы без модов играем, откуда тут машина? Это ресурс пак <свят> Это про машину, прости Это... А, тут же можно в правой руке это типа свет. Я уже испугалась этих ворон. А мне уже страшно от звуков природы. Эм. Эм. Мы ничего не делаем. Да, да, да. Что происходит вообще? Мы должны как-то войти в дом. А, помнишь, мы карту с тобой проходили, психушка? Ну, было. Вы, типа, Вы там успокойтесь, я соседи, я спать хочу. А что там у тебя происходит? А я не знаю точно. это? А это костюм. Когда Фрекс испугался костра. Я, который я... просто испугался обычного звука Майнкрафтовского. Да, да, конечно. Чем я вообще Но... говорю? Да блин. О. Понял. Эм... А! Ловушка, года! Где окно. Вот окно, по-моему. Ладно. А может, дай, дай, дай мне что -нибудь. Ай! Ч, ч? Чего, вот, блин? Эм. А.. Чувак. Это ты по лестнице поднимаешься? Да! А, так это тебе по типа лестнице, ладно. Это тебе всё так, забыли. О! Стоп, ты где? Влад! Влад! Чё? Иди за дом, я нашел вход. Молодец. Так ты можешь плащ Ой, рубишь? Ой, что там, мне страшно, знаешь. Чё тут у меня сваляется? Okay, тащит осталось тащит. найти комнату с сейфом. О, смотри, какой топор. О, смотри, какой унитаз. Смотри, какой топор. О, я ужил. Фу, блин! Как его бат, что хочешь? Подожди. Я какую-то вентиляцию нашел. Он наверху подпрыгни, там вентиляция есть. я вижу ее. Блин, неужели на него придется? Как топор А теперь вопрос, как нам. Он сам туда. Короче, если чем у меня есть топор. Он меня спасет. Погнали. Разбили. Там это ничего такого это... нету. Зачем ты вошел вот а? так? А, это голова. Так. Подумаешь, полишь голова, да? А. <решили> да, подумаешь. А я туда не хочу идти, поэтому идите нафиг. Там тоже страшно. Там туалет разломанный. Человеку покакать не дали. Смотри, человеку покакать не дали. Чего? Ладно. А этот кабинет что мне нужно, если не <решили> есть? Страшно. Чего? Чего? У нас машинка! Чего, блин? <смех> <Чего? смех> ты просто знал, как ты выглядишь? Я-то знаю, как я выгляжу. Что вы на меня собираетесь надеть? Господи, это ужас. Это что у нас? зажигалка а, Ладно. Я на тот паучок не посмотрел. Че с толчком? Мы так, еще... а, Мы так еще, спокойно сходим, Я... здесь. Денис, ты как тут попал? А, ой. Дебил или да? Мысли беги. У меня на двери написалось беги. <с>.... У меня тоже. Подожди, от кого бежать? Куда бежать? Стоп, это что? Чё за окном кто-то ходит где за окном смотри сейчас ударишь я тебя О, убью вот смотри смотри он за окном стоит реально господи О. Эй, чучело ну-ка так да, там можно а, ладно. давайте по сюжету вы должны куда-то убежать поэтому выбежим сюда попутно проверяем ящик Ключ от ХД от хода какого? то У нас подмог нету, а всякие кабинки. А, -а, -а ejerate. блин, наверху кабинет С3. Подожди, чел, нам нужно найти этот кабинет так кабинет ХД. Что такое ХД ХЗ? Я нашел ХД вроде. Там он где Ты задрал тут стоять на туре. Слышь ты чепухи. Он он ушел. Он он там сейчас придет. Он там сейчас придет. Он чуть-чуть не бежит меня, Я уже заплетаюсь. Нет, мы бежим. Я вас понял? Спасай! Он убежит? Спасай! Там, там тупик. Я в шкафке! Кабинет уже в шкафке. Че, в играть? Сто... Да! Да! л! А можно как-то двери закрыть, а пожалуйста? Ключ Б 1 тут, тут ключ от. А! Блин, надо было. Я промахнулся. Когда хотел ударить друга, чтобы напугать его. Он куда-то сюда пошел. Ты будь окунать Так, подожди. Вот, это. Ой. Что, железный шлем? Ключ Он был. туда куда? -то? Он сейчас с этого собственно будет. Кабинет выйдет. начальства. Ну хотя он ничего не делал. Он сейчас слева выйдет. Чекай, он сейчас слева выйдет. Слева. А. Он тут был, я видел, как он убежал по коридору туда. Ищи кабинет, ищи. Э, кабинет B1. Здесь должен быть кабинет вот, B1. Вот, вот. Эндрю, да вот он Вот он Он запахнет Помоги Я нашел ключ он... еще от С1 ты... Прости, друг, он... я, я тебя оставляю Ты ситуация не Ты че угораешь, зачем ты его ко мне привел? Побежали, побежали. Нам нужно найти кабинет С1. Вот он, вот он. Ах, -а -а! Быстрее. Куда, куда? Ой, ой, ой, ой, Страшно, страшно, он меня ударил. Он меня ударил. Так, подожди, это, это же зомби. Это зомби, обычный чел. Пустынный. А, уйди от меня. Куда, куда, куда сюда? Где, где, где, где?! Ай! Так тут, господи! Вот, где? кабинет С2! А! Нам нужен С1! С2! Ай! Ах, Страшно! Да почему он не отстаёт?! Отвали от меня! Отвали! Вы чего угораете? Я нашёл ключ от кабинета С3. от меня! Съешь его! Быстрее! Да почему за нами-то именно? Я подвал на. Я А я не могу да Давай убей меня уже, бейся. А мы даже. Да блин, а, отцепись, тварь, вонючка. Да, да, как ты мне чуешь, блин, чел, ты, ты чё на нет, меня детектор поставил? Инжектор какой-то там, проектор или чё? Чё ты на, на меня, меня поставил? Поставила. Это один это... кабинет, это, это не могу цифровать. Я оторвался. А, я вернулся в, ту... в самую первую комнату. Откуда мы начали? Спасите! <свак> <свак> да, он, тебя... я он на тебя <свак> загрелся, наконец-то. Так, Я не могу так? найти кабинет c 3 Я... Ты его там пока развлекай. Я сейчас пока поищу. Фух, Иди сюда. Повезло. Мне страшно повезло. Я нашел С-3. Я нашел С-3. Ты где? Ты где? Ты где? Паникулу, корректируйся, Я С-2 ключ нашел. Какой ни... Блин. Какой с я С-2 нашел, беги к С-2 кабинету. Кстати, да тут... так. Здорово. Давай, это ну, она, Я... Я же недавно видел где-то кабинет С-3, ой, С-2. А с тобой все еще бежит? Вот оно, вот оно, вот она, пошел. Да... Нет, это, это кабинет С1, вот С2, я нашел С2. Где ты, блин, постоянно бегаешь? Я кабинет С2 нашел. Где? Почему? Не сюда! Да уйди ты! Я КВ нашел. Я КВ, кабинет, я нашел ключ от КВ. Кабинет Вахтера! Да. Иди кабинет актера. Я мимо него пробегал. Кабинет актера, давай ко мне. Быстрей, быстрей, быстрей! Б4! Надо, короче, его закрыть как-то. Быстрей! Кликай! Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, иди. В чем приколом он? В т... забирает, знаешь, чем прикол, он в туалет не Он в приколом? В туалет не может. Lights. Ну, у меня есть тот ключ, который мне нужен, поэтому я пошел искать B4. б 4 не работает. B4, B4, B4, B4, B4, B4, B4, howom, B4, B4, B4, B4, B4, б B3... 4 2 А, ты что, бьешь? б 1 Б2, а ты? Уйди ты от меня, разбивник! Чего, блин? Ключ от ящика. Ты можешь уйти? А! Для чего это... нужен был тебе топор, не ясно? Хотя это было просто обычно. Ключ здесь... от ящика. Я, кажется, понял, какого ящика. Да почему ты туда убегаешь? Потому что именно тут надо посмотреть где-то. Он человек еще за мной бежит. Молодец. Вот именно тут мы его едим. Поэтому пошли. Так. Тут вот и сюда. Нет, не сюда. Не сюда. Не <плёк> <Лепи> работает. <Принависим плёк> Ой, свой... быстрее. <плёк> <Извините>. <плёк> Давай уже, Пошли! пролазим быстрее, давай. Только... Лезь за мной быстрее, он тебя толкает как раз. О, нет, не толкает ты меня. Да куда ты меня? Блазь. <свят> он меня больше не будет. А зачем мы сюда проблем? Кто-то тут. Бинета два. <свят> Я вообще забыл, не посмотрел. Так. От какого вообще, в принципе, ящика? Я за... Ой, я как кактус то забрал. Как будем драться? Вот он, вот он. А он ушел. Он ушел. Давай, блин. Давай, я тебя толкаю. Он ушел. Тут даже написано нету. Тут везде написано нету, нету. Ящик. Какой ящик какой блин ящик какой блин ящик я его нашел а? ты зачем его нашел я не знаю я тебя подталкиваю ты куда ты меня подталкиваешь а он за мной лежит ладно я тогда могу успокоиться он так сзади прикольно выглядит. Я хочу на него сзади посмотреть, так не могу. А, нет, подожди, кажись могу. Ничего прикольного в нем нет. У него там кровь сзади. Давай, блин, топа, ищи ящик, пока я с ним бегаю здесь. Да не, не тот ящик. Да не тот ящик. Он их нас даже убить не может. Походу знаю, какой ящик. Да подожди ты, блин! Ой, не то. А вот, тут еще ящик. Надо с другой стороны, надо, с другой стороны надо бежать. Я сдох! Да? У вас нету кровати или за... А, ну это хрень. Я не помню. Где-то, недалеко. около, Ты умер, где ты заспал? Ой, где он заспал? Вот я нашел это место. Ты нашел, где а находится тр... ящик? Ты правильно... Нет, ты правильно будешь ты правильно входишь. Ну, пошли давай быстрее. Вроде бы правильно. Сейчас налей. Беги-беги-беги-беги-беги! Да мне пофиг. Блин, я в стену как дебело иду. Это уже не второй ставчик, как не став. Не открывай. ничего, Какой, блин, ящик. Ну, я в туалете опять. Я могу найти кабинет вахтера и может сам что-нибудь еще есть. Не, я только что из кабинета вахтера. А это что за броня? Где? Да, у кабинета вахтера. Кабинете. А тут с хранилища нет? Я бумажку нашел. Я оторванную бумажку нашел. Я не знаю, что мне делать. Я уже собирался выходить с работы из-за недавнего инцидента, но дверь главного хода была закрыта. Запасной ход завален. Мне кажется, что кто-то наблюдает за мной из темноты и прям ждет, чтобы я в нее зашел. Лампа скоро перестанет работать. Я тебя убегать. Это место, и еще И там оборвалась. Чел, спаси! Как ведь я спасу. О, спасибо. Да давай, пока. Нет, я нашел кабинет один. Так беги ко мне быстрее, нет? я у кабинета. О, нет. Ну, я нашел графу. Тут инструменты. Тут с инструментами шкафчик закрыт. А тут документы... Какая-то надпись не, не, не пропадёт, я отсюда и вылезу. Позити, помогите. Все, иди. Я себе могу... В кабинет... сейчас... Как ты через головой в кабинет хранили, и все проходишь, а зомби? И мне скоро съезд. Ну так это же зомби, чел, что ты хочешь? Я, скоро вс... я просто... Ты нашел.. Да и кабинет хранили, я нашел там то, что нам надо. Тут есть э, шкафчик с инструментами, и тут есть шкафчик с документами. А -а -а. Да вот там я где, Инструмент нахожусь. Инструмент, как раз. Че, открылся-то? Да, да, да, ты кнопка, это ты своим ключом тыкай! Он меня, меня это. Что открылось? Да, Б2. б два, беги быстрее, уходим! Как я уйду-то? Б2. Где Б2? Б2, вот. Ну, Что-то далеко твое, вот. Вот оно. А2. А2. Ну вот, а2 и беги ты сам, у меня есть оторванный кусок бумаги. <свято> Пока не знаю, почему нам нужен. А -а -а -а. Но это скорее всего больше квест, чем хоррор. Ну, по типу. Если бы еще такое в реальности было бы. Я не знаю, что бы я сделал с авторами такого. Господи. Я нашел, походу. Да, я нашел. Толкай толк. <свято> <свято> давай, давай, давай, давай, давай, давай. О. И что здесь сейф? Э, нет, ключ Б три. А тут у нас пусто, пусто. Разбитый лэптоп. Что это? Такое? Подожди. Подождем, он идет. Он тут. Подожди. Он уходит. Подожди. Нет, он обратно. Подожди, я что-то нашел. Э... Что нашел? Нифига себе письмо нафиг. Дай. Лист А4. Осуждаю. Дописать. А это записи. Так, у нас э, какой? Б2? Нет, какой у нас? Б3. B... Он где-то рядом. Нет, он ушел. Нет, он не ушел. Он ушел, стих. Он туда пришел. Ты на меня загрелась, что ли? Да, короче, спрятаться. Короче, сиди здесь, это, а я ща вернусь Монитор разбитый Он на меня загрелся. Где бы Беги сюда Я тебя не пропущу, я тебя не пропущу. Нет, он сам не зашел. Ключ начальство! Бежим! Вон <говорит> слева, он, слева, он, слева, слева, слева. Вот он. Так. Да. Я думал, он за тобой побежит. Ладно. Да. Да. Он не заходит а он не может даже идти. Проверяем, если что на всякий случай. Потом сейф откроем. Подожди. Ключа один. Блин. Тут самый сейф. Подожди. Сейф у меня. О. Вы погибли, но вас никто не вспомнит. Но вас никто не вспомнит, поскольку после... Поскольку после вас это место никто не, ход не ходил еще долгое время. Вы прошли краб. КРАБ! Смотри! Вы можете снять видео на YouTube, вот он как спидраните карт, то есть мировой рекорд по прохождению карты. По таким видео мы будем оставлять комментарии. Простите, но конечно это было все замечательно, но переиграть в другую концовку можно другую концовку переиграть. беги теперь. А вот теперь беги ищи сей. Ищи сей. А ты куда на улицу вышел? Я через другой ход иду. Надо было через на... Он все равно на меня за. А, чел, гений! Я все ключи давно выложил в другой сундук, который где-то там далеко во свояси. Короче, если у нас плохая концовка, значит у нас плохая концовка. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рушхаров, Фрекс. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на уведомления. А так, всем удачи, всем пока-пока.